Ч за звуки? Ебать. Сумасшедшая, надо ее ебнуть. Так, стоп, стоп, стоп. Воу-во-во-во-во. Во, Все, я и конец, я еще замочу просто. Блять. Мне по-любому надо убить, потому что она реально странная какая-то. Так. О. Вот это то, что нам надо. Просто молись, девочка, играй свои последние аккорды жизни, зато будет мужик с топором, бля. Страшно, блядь, я тебя за... за я тебя уничтожу. Подписывайтесь и ставьте лайки, подписывайтесь и ставьте... кто не, не поставит, будет сосать. Я тут немножко приболел, поэтому не обращайте внимания на мой э, голос. Вот. если вы конечно обратили внимание на то что у меня забит нос я разговариваю как утка вот, но видосик я вам обещал и видосик я для вас сделал, я думаю это заслуживает вашего уважения и лайк, поэтому реально, чувак, спустись вниз и поставь лайк, тебе не сложно, а мне приятно, я за эти лайки как бы, ну, работаю, поэтому был бы очень признательный, если бы ты его поставил. Ну а теперь начнем видосик, пожалуй, да, приятного вам просмотра, ребята, реклама не будет, потому что мне ее не купили Ну вот, хотел подружиться, она убежала. Теперь я... Ну я, я же говорил, надо ее убить, дебил. теперь давай за ней бежали, давай. Бери топорик. Щас мы, мы ее зарубим. Я не хочу с такими людьми дружить, которые мне руку не протянули. А как? Я походу... Походу без топорика. пойдем. ну ладно. Иди сюда, мразь! Ебать. Они мертвые или живые? Хебать. Бабуль. Так, свежие следы. Так, тут кто-то есть. Блять, нас заметили, давай быстрей! Блять, стреляй, ужик! Блять, да блять нет! А, всё нормально. Нет! я выжил а как я выжил чего блять ну вы поняли короче пакет лучшая защита от ударов а молоток у меня есть молоток молоток молоток в смысле э -э это я ее должен был убить вы что творите ну привет арнольд блять где моя подружка я Бэтмен, я буду мстить. В смысле? Да как вы меня заметили? Я даже в класс не вошел. Кончик нелегальный. Анальный. Блять. Опасный, опасный. Да как ты меня заметила, блядь? Кончик нелегальный. А где я? Блять, блять, блять, блять, блять, меня заметили. Пожалуйста, не надо, не трогайте. Я добрый! Я добрый! Нет, нет, нет, нет, нет. Да реально отебись, пожалуйста. А! Да как ты достаешь своим шеем, блять, этим? Да, блять! Ты куда пошла? Ебать, ты чё? Ебать! Ты сумасшедшая, блять, надо е молотком захурить быстро. Ебаный в рот, да ну нахуй! Ты ч делаешь? Я тебе тут покушать принес. Ай! блять ты ебанутая а ну стой блять а не надо не надо у нас фонарик есть блять фонарик фонарик блять сука сука сука сука на что не надо! Не надо! Пожалуйста! Ребята, ребята! Ай, блядь. Ты ч прыгать-то не можешь, блядь? Да это ебитесь свиня! Ты почему не можешь запрыгнуть? Почему не можешь запрыгнуть? Нет! Иди нахуй! Сука, блядь, стоять нахуй! Это, блядь, блядь, стоять! Где нахуй? У меня фонарик, блядь! Уебу нахуй еще, блядь, как вашим этим, блядь. Давай! Давай! Да! О! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Блять, не надо! Пошел! свечу на тебя светом! А ты что? Слепой, что ли? А! Ты еблан, блядь? Я же свечу на тебя! Сука, я сердечник! Зачем? Зачем? Как же я обосрался, блядь. Я, я придумал тактику, короче. Просто крутишься, как долбоёб. Смотрите, просто идешь такой? Ой, у меня фонарик, у меня ля-ля-ля-ля-ля. бля начинаешь крутиться вот так смотри. Вот так вот просто вот так вот. И это их стопит как-то. Да я свещу прям на себя, блять, секунду целую! Ты как мне трогаешь смеешь? Ты кто вообще? Ч за хуйня? Ты чё, дед, блядь? Ты чё, мужик? Вставай, давай. блядь, Прикинь, въебался в телевизор, бля, ебаный вроде. На хули старость не радость, блядь, пойдем. Блять! Табуретку можно вас пиздить? Нет, так нет, зачем так сразу орать-то? Ты поднимешь меня, нет? Оставь было убить. оставь а лайк на это видео, если ты тот чел, что никогда не ставит лайки, и те, что ставят, тоже поставьте. Давайте проверим, сколько нас, надеюсь, под этим видео будет 4 миллиона лайков. Если меньше, то я, ну, обижусь. Блин. Пока. Если тут будет много лайков в конце следующего видео будет кавер на опенинг из Наруто. Честно. Честно. все десять минут прошло можно вырубать видос